Здравствуйте, с вами компания eBay Online. Сегодня мы установим виджет. Итак, вам на почту пришло письмо с подробным описанием установки виджета от компании eBay. Открываем письмо, видим логин и пароль от личного кабинета. Нажимаем кнопку Войти и копируем данные. Нажимаем кнопку Вход. Далее переходим в раздел Интеграция API. Нажимаем на виджеты интеграции AMA CRM. Находим наш виджет например, скрытие информации. Нажимаем на кнопку «Перейти» и в правом верхнем углу копируем код виджета. Переходим в раздел API, нажимаем «Добавить виджет», копируем код виджета и нажимаем «Сгенерировать ключ». Копируем секретный код. Переходим обратно в отдел «Продаж» и вставляем секретный ключ в нужную нам строку. Нажимаем кнопку «Скачать». Файл должен называться строго Виджет zip». В раздел API загружаем скачанный файл. Переходим в раздел «Интеграции», находим наш виджет и нажимаем «Установить». Готово!